Если вы любите хороший юмор и актуальные новости, то вам на просто канал. Просто канал, хороший юмор и интересные видео. Ссылка в описании. Здравствуйте, товарищи люди, леди джентльмены. Все анекдоты вымышлены совпадения с реальными людьми и анекдотами. А, с реальными людьми и событиями случайные. Сейчас нам с женой по 60. А так иногда хочется, чтобы она оставалась такой же козочкой, как и двадцать пять. Если бы она оставалась такой же козочкой, рядом был бы уже другой козел. Доктор мне выписал это лекарство и сказал, что с ним у меня начнется новая жизнь. В смысле следующего? Ну, вообще-то, может быть, и следующее. <гас> Я увлекся йогой. Каждый день ложусь на бок и смотрю вот на точку 2-3 часа. Куда имя? На экран телевизора. <музыка> Я начал ходить в тренажерный зал и трачу на это 500 долларов в месяц. Ну ты крут! А чё так много? Да пиво у них в очень дорогое. Хотел нажарить морковных котлет. А потом подумал, какие титры, а, какие траты, и нажарил мясных. Степан, <плес> э, что-то у меня сегодня голова не работает. Она у тебя совсем, что ли, не работает? А, дед Петруха? Не, не вся, конечно. Есть могу. Дед Петруха, заходи ко мне на чай. Хорошо, Степан. Но как-то странно ты не отговариваешь слова. Чай с большим тортиком. Подайте 300 рублей на чашечку кофе. За 300? Можно взять две чашки курса. А я с подругой. Странно. У нищего есть девушка. Ну, поэтому я и стал нищим. А я люблю, чтобы был вызов. Всю жизнь руководствую с правилом. Боишься, а делай. Только так можно достичь успеха. Я гляжу посуду мыть, убирать и готовить, ты вообще не боишься? Действительно получается, что убирать и мыть посуду я не боюсь. Подписываемся, кликаем на колокольчик.